Мы с вами много будем работать и с этой схемой трех кругов, которую вы сейчас видите перед собой, и, конечно же, с самими первоосновами, потому что они ключом являются вообще к магическому пониманию. Что есть первоосновы? Мы очень часто употребляем этот термин, но нам с вами надо уяснить для себя, что мы за ним все таки одно и то же подразумеваем. Да? Это не какое-то абстрактное понятие. Это вполне конкретное определение, которое говорит об информации. Любая энергия, из себя представляют стихии, можно трансформировать только информацией. Информация делает эту энергию несколько иной. Информация придает энергии направление. Информация может энергию утончить, сжать. Она может ее уплотнить, придать ей определенную форму, придать ей определенную характеристику, но информация ничто без энергии, потому что единственное, что может помочь информации распространиться, это энергия. Заинтересована ли энергия в информации? Как сила? Нет. А информация в энергии заинтересована очень. Об этом Рассказывают и легенды, об этом рассказывает нам окружающий мир. Например, вот в легендах да, мы с вами можем обратиться опять же к той же греческой мифологии, которая очень объемно нам описала взаимодействие информационных структур богов и стихийных сил. Под стихийными силами там описывались, цинифицировались как первенцы неба и земли, первенцы геи и урана, титаны, стихийные силы, струки, ужасные, хвостатые и так далее. Да? То есть нечеловеческого облика и вообще непонятного облика. Некие проявления, которые невозможно было обуздать. И сами боги боялись этих первенцев, и загнав их в тартар, в самые глубины, они поставили охранять их самых своих мощных родичей. Только чтобы они не вырвались на свободу. Потому что когда они вырываются на свободу, их уже не остановить. Они сметают все на своем пути. Не то чтобы это хаос, это, это сила, которая породила хаос. Это даже не сам хаос, да, это его первопричина некая стихийная сила. И также эти легенды описываются, что находясь внутри тартара, эти стихийные силы живут вне времени, то есть у них нет понятия ни о времени, ни о процессах происходящих, они не знают, что такое не культура, что такое цивилизация, у них свой ход мышления, который даже мышлением в человеческом смысле вообще в привычном смысле нельзя назвать. А информация заинтересована в энергии. Например, давайте возьмем такие верхние надстройки. Да, мы с вами знаем, что информация энергией управляет. То есть информация онтологически сильнее энергии. Но зачем нужна была информация, если бы не было энергии? Есть, например, государство, есть власть, есть правительство. Но нужно будет это правительство, если, например, не будет народа. Вряд ли. Вряд ли. Чем они будут управлять, если, по сути, нечем будет? Да? то есть сам, сам принципиальный смысл наличия Власти, Государство любой информационной надстройки управленческой, которая чем-то управляет, что-то регулирует оправдана только лишь тогда, когда есть предмет регулировки. Вот здесь то же самое. Силы стихийные, силы энергии не нуждается в управлении, но информационные структуры нуждаются в наличии этой энергии, чтобы выполнить свою функцию. Первоосновы это как раз такие системы, в которых этот принцип заложен, не будет энергии, не будет их. То есть они может быть останутся, но смысла не будет в них никакого. Это как раз и является той причиной, почему уходят старые боги, да? иногда, с, иногда периодически, с пространства уходят старые боги, потому что вопрос энергоснабжения их силой, как таковой, он, Пропадают, да? то есть у них есть доступ к стихиям, но не здесь, не в этой трехмерной реальности, потому что эта трехмерная реальность внутренний круг посвящает свою энергию другим божествам, направляет целенаправленно, заключает завет, заключает договор, встает на определенный канал, поступает в рабство тоже вариант формы договора, и, соответственно, старым. Формам первооснов, старым системам не достается этой энергии отсюда, из других мест, сколько угодно, они живы, здоровы, что называется в этом смысле, выполняют свою функцию, но не здесь, не тут. Исключением являются люди, которые напрямую проводят эту самую информационную силу. За счет чего? За счет энергетики, собственной энергетики стихии, коли она пробуждена. Таким образом, первооснова – это некие информационные базы данных, в которых основой их наличия заложен принцип, энергия. Они обязаны добывать энергию, они обязаны ее брать. Но каждая первооснова будет брать энергию по своим законам, по своим принципам. Первоосновы первого круга имеют ее в неограниченной форме, природную, изначальную. Заинтересованы они в людях, ни в коем случае. Зачем им люди с их маленькой, усеченной капелюшечной энергией стихией, и то, которую они умудряются дать кому-нибудь поживать, а потом употребляют это дело сами. Не заинтересованы. На этом уровне существуют силы, которые описаны, опять же, оккультистами, богами, видящими, как слепые боги. Вот есть у них такая форма в оккультизме, да, когда они описывают это пространство, и они говорят слепые боги. Или боги недвижимые, боги скованные, да, это опять же, с позиции внутри третьего круга. Вот так они выглядят, да, то есть они не видят человека, не видят человека как источник энергии. Соответственно, и в принципе наличествующий там на первооснов на уровне первого круга ни, ни, ни в одной из первооснов не записано интерес в человеке. Не записан вообще, нет, не записан. Там записан интерес в носителе стихийных сил. Вот это там записано а в человеческой форме это будет представитель стихийных сил птичкой летать, гадом ползать, деревом расти или громом и молнией в пространстве распространяться, это им абсолютно все равно. В этом отношении нет никакой лучше, вещи лучше, чем другая вещь. Человек ничуть не лучше дерева и совершенно ничуть не лучше там, не знаю, электрогенератора. Да, если он выполняет какую-то определенную функцию или не выполняет, то есть он либо является носителем стихийных сил, либо не является. И никакого другого обозначения существа на этом уровне не бывает. Существо может при этом думать о себе все, что угодно. Вот маги, которые выходят сознанием, забегая вперед на этот уровень, если они понимают такую систему взаимоотношений, у них все получается. Если они приходят туда в белых одеждах и говорят, все, гельяины, все радуемся, радуемся все, всем надеть колокольчик и радоваться, да, то они, соответственно, и получают по заслугам мягко говоря. Но на этот уровень с таким сознанием, да, вот я пришел, наслаждайтесь теперь все, никто не выходит. То есть те сознания, которые выходят, действительно выходят по праву, не которых вытаскивают зачем-то, а выходят по праву на этот уровень, проходят все уровни трансформации и все этапы трансформации, чтобы от такой глупости из сознания абсолютно избавиться. Те, кто занимается магией, они рассказывают об этом. Вот. Они, как правило, таким качеством сознания обладают. Именно поэтому, кстати говоря, в основном серьезных персон, встретив на улице, даже не подумаешь о том, что это персона какая-то. Мимо пройдешь, не заметишь, да? потому что они умеют растворяться в пространстве так, чтобы не было не, не, видать, не видать, не слыхать. А, ну, вернемся к первоосновам. На уровне первого круга первоосновы это значительно очень глобальные, то есть они несут в себе информацию в объеме за все прожитое время, причем не только цивилизации, доступных человеческой памяти и недоступных тоже, и не только в этой реальности, и не только в этой вселенной, то есть туда скапливается абсолютно вся информация. Какая же эта информация? Принципы. Принципы универсальные, принципы построения. Мы с вами, коллеги, должны изначально согласиться и привыкнуть впоследствии к мысли о том, что некие термины в магическом, мировоззрении и в магической терминологии несколько отличны от того понимания, которое есть в сознании человеческого. То есть у человека есть примерно распаковка неких терминов, которые безусловно связаны с его культурной средой в ту эпоху, в которой он живет. И очень многие термины, которые мы употребляем сейчас с одним понятием, тысячу лет назад употребляли совершенно по-другому одно и то же слово. В магии то же самое, просто там процессы перепаковки термина происходят значительно медленнее, чем в мире человеческом, который значительно быстр. И поэтому мы можем с вами столкнуться с тем, что в магии под одним и тем же понятием мы подразумеваем совсем иное, чем в человеческом мире моментов мы с вами уже на предыдущих занятиях касались и вы уже знакомы с тем что каждый термин если мы говорим о проявлении его в магическом ключе надо распаковывать иначе специально распаковывать и договариваться о том что по-другому мы его теперь распаковывать не будем не будем мы по человечи религиозному или культурному или по бытовому мерить какой-то определенный термин в особенности это касается первооснов первого и второго круга. Потому что там есть понятия абстрактные, а абстрактные понятия, коллеги, они тем и отличаются, что под них можно подложить вообще все что угодно. Два-три примера, и вот уже зафиксировалось в памяти поколений совершенно иное отображение. Первооснова порядка это первоснова, которая с одной стороны работает на энергиях стихии воздуха, а это, значит, несет в себе все качества воздуха. То есть она не может не нести эти качества, потому что она на нем рождена. Как ребенок является проекцией своих собственных родителей, он не может от них отличаться ну, сильно существенно. Да? то есть Если он отличается сильно существенно, значит, он явно от какого-то другого существа рождет. Значит, соответственно, качество воздуха у нас движение, постоянное движение, Различ, наполненность различными а, веществами без соединения, но в смешении, потому что мы знаем с вами, воздух, он, а, это не соединение газов, это смешение газов, это газоинертные, они не соединяются друг с другом. Вот здесь вот та же, самая, та же самая, тот же самый момент, все, что находится в первооснове порядка не соединяется в новый порядок. Оно лишь смешивается друг с другом, чтобы всегда можно было отделить одно от другого. Это различные принципы, которые там, внутри первоосновы порядка ничего не рождают. Они управляют, они направляют и задают ритм движения. Фактически вот это вот движение энергии по внешнему кругу оно и инспирировано первоосновой воздух, потому что движение Земли, там у нее такой принцип отсутствует движение воды, Да в Гроббона видала это движение, она и без движения прекрасно себя чувствует. Огонь, пока пища есть, он может не двигаться. Нет пищи будет двигаться, есть пища не будет двигаться. А вот воздух без движения перестает нести свои функции. Он перестает являться воздухом как движущей силой. Поэтому его задача в этом а, альянсе, задавать движение, сам принцип движения и говорить о том, что это, это движение может быть идти с разной скоростью в разном направлении и никогда не является процессом как бы договорным, да, процессом какого проявления какого-то третьего качества вследствие этого договора. Это как такое среднее арифметическое между всеми принципами порядка, но при этом при всем каждый из принципов, который создал первооснову порядка, самодостаточен, окончателен константа, которая не требует изменения, которая защищена от изменения, как любой элемент воздуха, защищен внутри воздуха защищен от изменений. Ну, такой такой вот химический пример, ну, он хорошо отображает, что в нашем мире, по сути, не может быть ничего другого, чем есть в мире первопричин. Да? И воздух у нас такой, потому что таков, таковые принципы порядка, а не принципы порядка, потому что у нас такой воздух. Вот, Когда мы называем стихию воздухом, это не значит, что мы говорим о том воздухе, которым мы дышим. Мы говорим о принципе. Энергии. И вот это энергия движения, разнонаправленного движения, движения, которое способно менять свою скорость, но которое не имеет права останавливаться. И, конечно, чтобы осуществить свои. Планы, ему нужны другие силы, другие первоосновы и другие стихии. В противовес в первооснове порядка находится первооснова хаоса. Первоосновы действительно находятся в противовес. Первоосновы взяли на себя функцию вот этого противодействия. Раньше этим занимались стихии, но это привело к катаклизму. А вот первоист, потому что это стихии бунтовали. А вот когда информации начинают противодействовать, здесь катаклизма не будет при условии, что они всегда будут равны. То есть ни одна не должна перевешивать другую, ни одна никакая не должна победить. При условии, что они не могут пустить стихийную силу напрямую друг в друга, а только опосредованно, например, через первооснову тьмы, через землю, или через первооснову огня, через, через первооснову света, через огонь. Таким образом, они, две эти первоосновы порядка и хаоса они защищены от прямого конфликта. Всегда есть некая третья сила, которая либо сдержит, либо нивелирует этот конфликт, либо пустит его, скажем так, в другое движение, то есть порядок и хаос, находясь, по сути, на противоположных концах креста стихий, никогда не выходят на битву напрямую. В отличие от первооснов, например, второго круга, который очень даже легко это самое делают. Добро борется со злом, традиция со свободой, и это у них вполне разрешено. А здесь нет. Вот такая вот система о том, что информация соединяется крестом, а энергия стихий кольцом и предопределяет о том, что эта система защищена от внутреннего конфликта раз, а во-вторых, Запускает бесконечный поток времени, который постоянно позволяет этим первоосновам нарабатывать и развивать дополнительные новые инструменты, которые она запускает во второй круг. И здесь выполняется еще один принцип наличия любой системы, которая только может присутствовать в реальности. Это система развития. Никакая система не может находиться в стагнации. Как только система начинает стагнировать, то есть она не производит никаких новых эманаций, это означает, что система прекратила свою деятельность, в ней закончился смысл. Соответственно, вот эти две первоосновы, они диаметрально противоположных. Если там есть принципы воздуха, принципы упорядоченности, то есть как запустить процессы, как запустить движение, то хаос, соответственно, несет в себя противоположные алгоритмы. Как процессы остановить, как процессы притормозить, как изменить движение как притормозить движение, как ускорить движение, то есть внедриться в этот процесс упорядоченности. Упорядоченности по схеме, упорядоченности по плану. И хаос это всегда элемент неожиданности. И чем сильнее будет первооснова порядка, чем она жестче структурирована и плотнее, тем она неизменнее, тем в большей степени будет развиваться система хаос. То же самое можно сказать и о первоосновах света и тьмы. Здесь принцип, коллеги, немножечко другой. Это все-таки системообразующие термины, и мы ни в коем случае не должны забывать, что свет в этом качестве, в магической системе, несколько отличен от того света, который мы сейчас с вами наблюдаем или не очень наблюдаем, но посмотрим на лампочку, начинаем наблюдать. И тьма, соответственно, немножко не то, что мы также имеем в физическом виде. Да, это один из эффектов, но не, не, суть. не суть. Что есть свет по сути? Возможность видеть, возможность оценивать, возможность анализировать информацию, сравнивать одно с другим. Таким образом свет является для нас носителем информации, проводником, лучом, пространством. в котором появляются разнородные элементы, кои мы имеем возможность видеть, изучать, измерять. Первооснова света как раз и проявляет в магии такое право. объем, выделяемый для изучения, пространство, определяемое для изменения. Конечно, она, это пространство определяет и объем возможностей для второго круга, но инструментами для второго круга являются люди, поэтому люди опосредованно участвуют в этом самом процессе, да? по, по тем функциям, по которым выделяет эгрегориальная система. Тьма, как следствие, это пространство информации, которое выпадает за пределы пятна света. То есть это некая не раскрытая еще информация. Информация не даваемая, не используемая сейчас в данный конкретное время, конкретный объем времени для изучения. То есть это информация скрытая, тайная в каком-то смысле, да, с точки зрения второго, первооснов второго круга, запретная. Но мы с вами этот термин использовать не будем, сейчас для понимания функции первоосновы тьмы это информация, которая не используется сейчас. Это огромнейший поток информации, потому что, естественно, мы всю информацию сейчас не используем. Первооснова Порядка, через стихию воздуха может раскрыть эту первооснову тьмы и через хаос, как через новую информацию перенести некий поток информационный в первооснову света и эта первооснова уже начинает спускать его через второй круг в проявление. Оно приобретает Характеристики на втором круге и форму на первом. Так появляется некое новое как бы открытие, как бы новое открытие. Как бы. То есть в пространстве Земли, в пространстве первичной, первичного творения, первичной магии это не навесна, это то, что есть. Но пятно света это не высветлило. Оно высветляет тогда столько, такой объем информации, который сейчас система может потянуть. Логика подсказывает, что чем больше у системы первого круга инструментариев, тем больший объем информации он сможет обработать и тем большее пятно света может распространиться в реальности. Именно поэтому эгрегоры плодятся в геометрической прогрессии. Но этот процесс тоже не может быть нерегулируемым, он должен быть как-то контролируемым. И, соответственно, внутри второго круга первоосновы традиция, свобода, добро и зло включают жесткую конкуренцию друг с другом. Здесь работает принцип естественного отбора уже на эгрегориальном уровне. Они бьются друг с другом уже по-настоящему. Здесь уже неопосредованно добро со злом, традиция со свободой они под это дело заточены, это лежит константами в создании в, основе, в каждой первоосновы. То есть буквально в ядре каждого эгрегора лежит принцип выживаемости. Что нужно сделать, чтобы съесть соседа? Что нужно сделать, чтобы добро победило зло? На этом уровне нет, у них нет информации о том, что они связаны друг с другом. У них нет информации, что добро со злом должны быть обязательно уравновешены. Это правило. Правило, коллеги, это важно. На втором круге еще работает принцип равновесия, который уже может не работать внутри третьего круга, но на втором круге он работает железным. И добра не может быть больше, чем зла, а традиций больше, чем свобода. А что это такое? Давайте мы с вами теперь попробуем понять. Если это информационная базы данных, которыми, опять же, наполняются определенными алгоритмами достижения результата, значит, об этом и идет речь. Речь здесь идет о памяти, об информации и об оценке этой памяти. Добро и зло это то самое мера измерения, А традиция, традиция, соответственно, это информация всего прошлого, которое только было и проявлялась внутри данной системы. Здесь уже мы не говорим о других системах, внутри данной системы, внутри этих четырех стихий, свобода это алгоритмы изменения этой самой традиции. Когда алгоритмы изменения внедряются в систему традиция, традиция здесь уже превращается в нечто иное. Вот здесь уже сам принцип воздуха, он как бы не, не работает напрямую, здесь уже происходит не смешение, а именно соединение. Одна традиция соединяется с другой традицией, образует третью, и эта третья традиция уже не имеет, возможно, памяти о том, что она образовалась от двух материнских структур совершенно отличных. Более того, она может эти материнские структуры объявить злом, несомненным. Вот несомненным. Да, что далеко ходить? Давайте сейчас посмотрим на авраамические религии, которые присутствуют. Мусульмане яростно ненавидят иудеев и христиан, совершенно не задумываясь о том, что произошли они от одного корня. Все три от одного корня. Христианство дико ненавидело в свое время иудеев. это Сейчас оно начинает каяться, стареет, да, под старость все начинают каяться. Нет ненавидела иудеев, жутко ненавидела манихеев, тогда как манихейство произошло от самого непосредственно христианства, а само христианство является побочной ветви той же материнской структуры, из которой произошел иудаизм. Только это младший, скажем так, ребенок, родившийся после старшего. Здесь короткая память, здесь обязана быть короткая память, потому что если те первоосновы будут хранить эту информацию, информацию о первичной памяти, они, глядишь, сами захотят стать структурами порядка и хаоса. Да? А это ни в коем случае им позволять нельзя, потому что подняться выше по уровню да, как для эгрегоров, так и для людей, можно лишь только лишь одним единственным способом восстановить длинную память. Значит, соответственно, именно это качество и надо обрезать. И здесь каждая традиция старается максимально быстро забыть, что она произошла из как... от какой-то другой традиции. Она начинает надувать щеки и говорить, я сама по себе такая зародилась. Видимо, по божьему повелению. Уж я не знаю почему еще. Ну вот сама как шарика в квартире Преображенского. И это здесь принцип, потому что если этот принцип будет нарушен, опять же, все же развиваются, и традиции умнеют, и добро, и зло наполняются алгоритмами. Глядишь, они в какой-то момент сядут за стол переговоров и начнут договариваться, а это значит, установят связи. И эти связи они начнут регулировать это равновесие сами, и потом скажут, госпожа система порядка хаоса, света и тьмы, а зачем вы нам нужны, если мы сами по себе выполняем функцию равновесия? Мы для магии очень даже эффективны. А магии все равно. Она скажет эффективно, отлично, будем работать через вас. Никому это не заинтересовано, все жить хотят. И любая первооснова, как и человек, как и эгрегор, все хотят жить, все хотят существовать. Потому что таков принцип стихии, стихии тоже не хотят умирать, за этим они и устроили свое конфликтное движение, да? они пошли на этот организованный конфликт, и на этом конфликте система магии развелась, образовалась и позволила себе жить. Добро и зло фактически они формируются первоосновами традиция и свобода. Они существуют сами по себе, они являются инструментами в руках системы, системы традиции и системы свободы как оружие никогда не существует само по себе, а приобретает одушевленность только тогда, когда находится в руках воина, и имя оно получает только тогда, когда находится в руках воина, так и добро и зло приобретают конкретные формы, когда их раскрывает определенная традиция. Меняется традиция, да, возникает последующий, он легко может из правой руки в левую переложить и, и забыть, что у мамы с папой было совершенно иначе. То же самое происходит и с свободой. Сегодня свобода управляет одними алгоритмами добра и зла, а завтра они с традицией уже поменялись. Но это всегда диаметральная противоположность. Вот здесь нужно Точно понимать и точно это видеть, это никогда не бывает серединка на половинку, это всегда чёрное и белое. На этом уровне война идет и битва по-настоящему, поэтому они никаких полутонов здесь не допускают. Любые полутона это однозначно зло. И только конкретное четкое определение это всегда будет добро. Не могут эгрегориальные системы действовать по-другому, иначе это будут уже не эгрегориальные системы, а магические системы, которые подразумевают полутона, которые подразумевают смешение. Ибо эгрегориальные системы подразумевают только соединение с полным изменением природы первоначального явления. Проекция же, которую мы с вами видим и которая уже близка нам, как рубашка к телу, своя, а не чужая, первоосновы жизнь, смерть, любовь и ненависть. Причем жизнь и смерть это то, что мы с вами каждый божий день держим в правой и левой руке, каждый в своей своем, но это постоянно, мы с этим соприкасаемся постоянно, это не где-то далеко от нас, это рядом с нами. Жизнь и смерть это процесс функционирования нашего существа и каждую секунду времени мы взаимодействуем с этими первоосновами. Только разумное существо взаимодействует с этими системами по принципу двусторонней связи, а глупое и ограниченное полное страх в существо только по принципу односторонней связи от первооснов в его неразумный разум, в его неразумные мозги. Он не докладывает ничего в эти первоосновы, а значит не является устроителем судьбы, не устроителем собственной жизни. А что является фактом закладывания в первоосновы? Опыт, коллеги, опыт. Тот самый опыт, который мы в нашей традиции называем бытийная масса. Ну а бытийной массе и о необходимости ее в магическом росте мы с вами поговорим на следующем занятии, пока же закончим с первоосновами. Последняя пара первооснов любовь и ненависть, здесь тоже идет парами. Это продолжение, скажем так, рук эгрегоров, которые здесь в, нашем, в нашей терминологии, в человеческой, также немножечко иначе мы воспринимаем, чем в магической терминологии. Любовь это сила притяжения, это сила включить в себя всё. Ненависть это сила отталкивания, сила исключить из себя всё. Таким образом, ненависть способствует инструменту разложения, а любовь способствует эффекту сложения. Это всего лишь механизмы, которыми, которыми пользуются первоосновы второго круга традиция свободы, добро и зло для своего вращения, для регулирования своего вращения, для отображения своего вращения. Почему так, я вам расскажу на следующем занятии. Тому есть причина. и и определение, и, скажем так, космогонические проекции. Но на это у нас уже времени не остается. Впрочем, это, этот рассказ довольно долгий. Мы с вами его на следующем занятии непременно продолжим. Я не забуду.